Всем привет! И сегодня в этом видео мы поговорим с вами о том, как всего лишь за одну минуту установить новую испеченную iOS 14 на ваши iPhone и Просто быстро, бесплатно, без смс-регистрации, iTunes, компьютеров и всего вот этого вот. В общем, будет коротко, но максимально полезно и информативно. Погнали! Процесс установки максимально простой, собственно, как и в прошлые разы. Мы скачиваем профиль конфигурации для установки iOS 14 стадии бета версии по ссылке в описании к этому видео. Соглашаемся с установкой профиля, затем нас перекинет в настройки, где необходимо будет ввести пароль от вашего iPhone и перезагрузить устройство. После установки профиля и включения нашего телефона, запускаем настройки, основные, раздел обновления ПО и загружаем новую прошивку к себе на iPhone. Важно, друзья мои, перед установкой посмотрите мое видео, в котором я рассказывал, что обязательно нужно сделать перед тем, как поставить себе iOS 14 на устройство в подсказке в верхнем правом углу. Такие дела.